хе oh, hey друзья! Добро пожаловать в очередное видео по Родина РП на моем канале. Как я раньше писал в группе, ссылка на которую есть в описании под видео, сегодня я хочу поговорить на тему мод пака нашего сервера. Поэтому усаживайтесь поудобнее, всем приятного аппетита, мы начинаем. Значит, если разбирать конкретно с чего я хочу начать, это сам модпак и его дата выхода. Данный модпак, который мы сейчас наблюдаем, был слит еще до выхода на сервер. Год назад практически. Но даже в таком случае, разработчики не потрудились его изменить, чтобы это было сюрпризом, как раньше. А просто тупо выпустили как есть. Если говорить глобально, я хочу затронуть не эту ошибку разработчиков, а то, сколько времени они это делают. Для внимательных зрителей объяснять не придется. Те люди, кто смотрел стрим ГА третьего сервера Александра Газарова, знают это более подробно, как они делают модпак. Самое забавное это то, что когда его спрашивали, когда будет модпак, он отвечал, что не скоро. Помимо этого, они составляли также список новых авто или обновленных авто в модпаке, где игроки просили заменить или обновить такие авто как GL63 на GLS63, E63 обновить потому что у нее фары светят неправильно, как и у GL63 соответственно, E63 чиркает дорогу, текстуры авто мыльные, Почему нет? это только пара авто для примера, но их они не изменили, а так и оставили. Список авто я прикреплю в группе по ссылке в описании. Авто, которые там просят, есть большое количество на двух крупных сайтах, где есть очень качественные авто. По его словам, а точнее по словам модпакеров, чтобы сделать одну модельку, авто у них уходит 3 дня. Это пиздец. Заменить в модпаке, соответственно, нужно около 50 авто. Но самое интересное, то что сделать такое можно опять же, ну допустим, за час. Ты втираешь мне какую-то ди. Объясню, почему час, а не как наши модпакеры, три дня. Для примера возьмем Радмир РП, где есть их свой модпакер, который там работает и ему платят деньги. Там тачки моделируют именно с нуля, и это объясняет, почему там оно может занимать 2-3 дня на создание автомобилей. Наверное, это не секрет, что родина РП не имеет постоянного модпакера, которому они бы платили деньги на постоянной основе. Зачастую их модпакеры берут и качают модельки с интернетом. Да ладно! Что они всегда и делали. Но вопрос даже не в этом, а в том, что они качают далеко не самые качественные авто. Даже если взять и скачать машину с интернета, прикрепить такие номера, как сейчас, не займет более часа. Но это не точно. На разных сайтах есть разные авто. В прошлом видео я сказал об этом, и сейчас вылетит подсказка на это видео. Есть много качественных моделей с адаптациями под IVF, и загрузить это все на сервер проблем не создаст, ибо оно будет само синхрониться. Гениально. В частности, у тех, у кого он будет загружен. Если будет, конечно, возможность его либо качать, либо нет. Но такого пока что не завезли, что очень жаль. Я надеюсь, вы понимаете, что ну никак не может уйти три дня на одну машину. Это нужно ее просто с нуля моделить, чего, собственно, на родине не делают и не будут, скорее всего, делать, ибо это будет слишком затратно для их компании. Тратить деньги на качественный модпак для севера. Че, ебанутый что? Ебанутая, что? Кому это надо? В чем суть этого и последующих видео? Это не хейт сервера. Просто я показываю насколько халатно разработчики Arizona Games относятся к их второму проекту в КРМП. Я работаю на как и все здесь. Собственно, на этом видео подошло к концу. В следующем видео я расскажу вам что-то интересное про глобальные обновления. Да, это жестко. Если я что-то упустил касаемо модпака и прочих мелочей, исправьте меня в комментариях. Всем спасибо за просмотр, не забываем, что есть кнопка лайка и подписки на канал. Ну а на этом я с вами буду прощаться, с вами был Хоппи. всем пока.